И всем пресса Макс резко зуба обновления 2.10.1 вроде бы. Они сразу уже 2.10. Подписка лайк при запасе. Выберите костюм и будьте готовы к розыгрышу Я потом расскажу потом. Но у него есть. И развлечения. Видите, приближается Зубоуин. Зубоуин. Хеллоуин. 1 ноября. Ну, потом скажу все. Давайте... Отменим этот, этот праздник, так вот я открываю, в всякий случай Там ходит, давайте отменим праздник Праздник, а, ладно, вот этот момент праздник Добавим долгожданные новые персонажи и особые события Новый персонаж, две летающая мышка новые скины, мастер лист Генри Вау, хеллоу новый доменка мероприятий Безл парк, добавляет установщик, еще украшения здоровье охранников увеличился были в соответственно с них новых ужасных облаков облаков это новые лица они стали еще сильнее и они стали еще новые лица окей как загружается блин такая с стрим так хорошо значит так, теперь читаю на русском привет бастер зуба бин не был бы полным без разных тыков верно итак Помню, у меня Ладно, так написано приводит помню об этом мы решили перевести конкурс зубам об king корей äh, то есть это то что я уже говорил в, в, в прошлом ролике а, фонаристы идея проста вы вырезаете тыку используете зубам в качестве темы а затем если размещайте ее здесь в этот в этой теме используйте хэштег зуба давим зубы вау если хочешь то я тоже так все в описании будет хэштег тоже вставь. мы хотим увидеть несколько очень креативных тыквы. никаких никаких традиционных фонарей из тыквы окей okay, без фонарей просто тыквы 5 лучших разных ты получит нового персонажа Генри, если у вас уже есть персонаж, вместо него вы получите 3 тысячи драгоценных камней, ё -моё! вау, это очень хорошо, 3000 тысячи драгоценных камней, поэтому участвуйте в хэштег там в фейсбуке, у вас будет до 1 ноября, чтобы публиковать свою работу в этой теме, 1 ноября мы объявим победителя, удачи всем и желаю одного жул октября хоть это уже был один жуткий ход окей я буду готов выиграть я получу генди без скина конечно и 20 ген что купить скин да отлично Их куплю потом и скин да ну пр праздник как вам такой? не знаю насчет этого если не разрешают пишите комментарии Сможет ли зубы мне пройти Мы к этим заходим. Итак, получаем много нового. Найдет нелевые бесплатные вещи, которые помогут нам в будущем. На то, как-то я часто проигрываю. Мы блин ну двоечка-то мало. Дали бы сразу пятьдесят, было бы шикарно. Когда нужно было посмотреть видео, но сейчас обново, поэтому так. Но обновление версии игры. зуба болт уже на носу. Вот он, секрет. Так, подожди, ссылка, нет. Это статья не кто. Так, надеюсь свои костюмы, готовьтесь, куда пасел, вроде все понятно. -мо какая превьюшка. Среди доме мне нравится вообще. Откуда у них такие превжки? Скорее всего, они какую-то группу создали, как в гре Gvape создали один группу. Я в модератор. Но я не администратор и не владелец. Ну ладно. Вау. Какие скины? рядом ну как видим как я говорил в прошлый ролик я уже на канале не поискать там так все осталось чтобы не забывали и им было не давая этого чтобы делать блин снова украшения ну, зачем украшения ну ладно свечки подождите вы же сказали что свечки не нужны к тыки где тыква сначала с вас тыква ты такой однохлазовый эрик Стоп, это же джиперпс игра. И с игры джиперпс. А там газы классы... человеки с мутантов. таких там зовут? Не помню. Так бежу, бежу, бежу, бежу. Все, все, все, я понял. покажу Немножко. Вот там немножко. На. дима. Вау, они сильные, кстати. Да, да, понятно. Они. Мы же читали, кстати. Все, все, все, я понял. это что такое еще? Икранция, да? А, я думаю, это тыквы. Неужели мутанты захватили? А чё они такие живые? Вот, ну, это, конечно, хорошо. Но тыквы у меня вещают. А, возможно, если вы не делаете тыквы, то свечки вы добавили. А нам сказали, давайте вот так. М вы берете тыквы, а мы свечки. Вот так, как я понимаю. Окей, не против. А это что такое, кстати? Круглое такое. Как будто туп взберем бежи бежи бежи макс риск было жестко прям какие гонки бля это бочки а, это бочки я думаю что это такое кож на бочки поэтому это мозги оказывается то бочки а, свечки ага, интересно что еще все блин декорация дайте тыку ладно ладно если мы тыку делаем а вы делаете свечки этих вот мутантов и все. Окей. Тихо. А я -яй, яй спалился. Давай потом поговорим. Бам! Кому-то попал два раза. Это было жестко. Может быть что-то тут новое? Показывает, что они добавили. Ага, украшения, понял. Кстати, ешь только по плану. Тихо. Не знаю, почему я не засчитал. Может звук меня снова полюбила. То любит, то не любит. Ух ты, что за океан? Возможно, изменился. В общем, тут три обнова, даже 4. Так скажем, еще за океан. Да, считается. На, точно э, ты куда пошел? Мой лук. А все, все, все, я передумок. а Заберу, заберу уйду, все нормально. Давай ему бомбы закину На, веселись там. Тихо-тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Подожди, это, кстати классно, Там колокольчик декорации. Так, читаем все уже подарок. Сделали G Зуба. E -э -э, 4. Вау, новое обновление. 4 декорации. Классно. Ну так. А, кстати, где Генри? А? Кто-то не берет Генри. Знаете, какой-то неуязвим. Я такой чувствую себя. Так, так, дека. Да нет, нет, нет, я передумал. Сейчас не поймают. Не надо. Не надо давайте с кем там би и битвы бать, происходить вот так вот а, меня заметил все там нормально у вас что э, не надо брать тебе это копьем нет по отлично в общем если по макс риск заканчиваем пока